сегодня просмотрим варианты двухматочного содержания потому что двухматочное содержание из всех моих технологических наработок больше всего обратила на себя внимание но ну, прежде всего это конечно коммерческая сторона потому что сильная семья наращивается с помощью двух маток. Затем, если и применить изолятор, избавиться от открытого расплода в присутствии, то есть на начало товарного взятка, значит, можно увеличить количество выхода меда. Так они срослись, эти две темы – изоляция и двухматочная. Но двухматочная привлекаясь своей работоспособностью. Оказывается, две матки. Если в одной семье одна матка, они доходят к кульминации по объему, где-то на третье поколение уже пчел, и по природе могут отроиться. Должны, вернее, разделиться в природе, отроиться. Но почему-то двухматочные при такой же силе, может, даже и больше, приостанавливают этот троевой инстинкт. Что у них там происходит? Конкуренция феромонов, неважно, как это выглядит, но сам факт, практика показала и подтвердила, что две матки, работая через разделительную решетку, не двухсемейные изолированные наука а именно через разделительную решетку. Они сохраняют на долгий период рабочее состояние. А если рабочее состояние они сохраняют, они не снижают яйцеклад. Отсюда, соответственно, и сила семьи может выглядеть вот так вот симпатично. И, соответственно, раз рабочее состояние, и товар мы можем взять в этот период. Но есть а еще... если две матки будут спариваться, то у них еще одна получится. Так, пожалуйста, не вмешивайтесь без разрешения лектора и модератора. Слушайте, будет время для вопросов. Так вот, еще один момент положительный при двух матках. Есть такая неприятность из болезни, как параличный. Их два. Вирусный и, то есть, и острый и хронический. Возбудитель РНК, содержащий вирус. Но у этих двух вирусов есть такая своеобразная хилесовая пята. Они оказались по природе своей биологической, антагонистами. И при разных температурах, 34 градуса, один прогрессирует, подавляет какой-то из вирусов, при 36 наоборот. И вот между ними, возможно, присутствует постоянная конкуренция. Если, потому что температура может меняться, мы знаем прекрасно, что матки могут быть носителями какой-то патологической проблемы. И может это совпадение, может мне так хочется. Но неважно, победители не судят. В конечном итоге, вот сколько лет я занимаюсь двухматочным содержанием, а раньше проскакивали, лет 10 надо туда дальше, проскакивала эта проблема. Что такое параличи? Вирус, если никто, кто не знает. Это лысая пчела весной, э, в основном на спине она лежит, беспомощная такая, черная. Весенние пчел еще называют ветеринарной литературой. Но со временем при двухматочном активном содержании эта проблема отошла. Может, как раз и матки являются носителями разных вот этих вирусов, и они между собой не дружат в семье. Или же высокая активность рабочего состояния и болезнь отступает. Или как-то она так вяло или находится как условно-патология. Дальше. Что из двухматочного можно еще и по, по эффективности? Особенно касается этого пчеловодов, занимающихся пакетами. Вы можете максимально в кратчайший период, в середине весны, к концу апреля, уже на одной матке дать полноценный пакет. Потому что пчеловоды, кто регулярно или от случая к случаю пользуется услугами тех, кто производит пакеты, конечно же, нужно взять его желательно как можно раньше. В конце апреля, в начале мая. Уже в конце мая ну, такие пакеты, они дешевле, меньше пользуются спросом. Двухматочное содержание дает хорошие. И результат по силе семьи, и по силе, соответственно, отводка. Как весной, всего начинается весенний старт двух маток? Рассмотрим все системы ульев. Корпусная. В корпусную систему ульев входят ну, практически все. Начиная от Рута, Великопольский, Острожский, сейчас Удал, Рогатые ульи, Рожеделон. Ну, Одним словом, все конструкции ульев, где вертикальное размещение клуба, гнезда, это будем считать корпусная система. Есть, да-да, стандартная рамка на 300, да, да Это уже не лежат, но еще не корпусная система. Хотя варианты по развитию могут быть комбинированы. Тоже интересный момент, как две матки запустить вот в этой ситуации. Сразу на два корпуса много, поэтому тут есть варианты. Теперь лежак. Модернизированный, усовершенствованный вариант лежака. Двухматочное содержание. Раньше, если вы помните, была озеро конструкция Ну, Но я как-то увидел в журнале пчеловодства тоже в те времена, схематическую его эту схему, сколько там ну, этого всего. Ну и, похоже, из-за громоздкости не нашел применения этот улей, а там как раз и преследовалось двухматочное или многоматочное. Еще причина была в чем, что человоды очень часто стартуют на одной матке, а затем постоянно чтобы конструкция оправдала себя, раз она предусмотрена двухматочной бутылкой, подселяет туда молодую матку. Она там огурится или где-то как-то Но это, это ошибка. И почему и забуксовала сама технологичность и сама тема. Ну, лежав само собой и украинский. В принципе, Лежак и украинская конструкция улья, они имеют одинаковую однотипность по ухаживанию. Единственное, там рамка перевернутая в украинском. Теперь с чего начинается двухматочное содержание весной? Где брать вторых маток? Мы как-то в начале зума я уже вкратце говорил, где брать вторых маток? В идеале, если мы запустили в зиму уже банк маток в лице двухматочной зимовки, если это изоляторы в клубе попытаться раз второе зимовка, если у кого лежаки или даже рудовский корпус, я в свое время делил его пополам и семейки по четыре рамки прекрасно перезимовали через вертикальную перегородку как прототип лежака но еще компактнее. В этом случае, конечно, если кто будет практиковать и преследовать цель на будущее сохранности от отводочков, отводочков по 3-4 рамки, а корпусная система, значит, постарайтесь пожертвовать какой-то группой корпусов для того, чтобы в зиму вы не боялись, за вот эти вот слабые семейки. А мы видим, какая картина из года в год по, по силе семей в зиму. Кормовая база никакая, тут активный период вроде по активности кладки вырос, но клещ тоже не дремлет. И получается, что к концу сезона, ну не всегда мы видим по силе семьи, такие какие, какие нам бы хотелось. И что касается территории Украины, где у нас массово высевается подсол. Если раньше присутствовал севооборот, и он где-то, период цветения был две недели, то сейчас это затягивается на четыре недели, а то и больше. Понятно, семьи проседают, и зиму идут, не успевают нарастить, идут, соответственно, такой силы. Поэтому, если в зиму сохранять две матки, вот таким вот способом, в лице отводков, то ли это лежак через вертикальную перегородку, то ли это корпуса делите, да руд, неважно, позволяет. Даже восьмирамочник зимует, по зиму через перегородку, чтобы была конструкция для перестраховки, сохранности. В общем, два зайца убиваем, и небольшие семейки создадут общий клуб, даже если три, это будет уже практически шестирамочная семья по типовому, созданию теплового клуба в общей вертикальной перегородке. И мы сохраняем маток практически 100%. Если изолировав маток, и мы зимуем в одном клубе, там процедура присоединения, примирения, это должна быть температура плюс 10 и ниже, а возвраты тепла, в общем, часто носят коррективы, и зимовка двух маток в одном изоляторе, я всегда говорю, это чаще как безысходность такая. Слабые семейки, желательно их для гарантированной перезимовки в одну семью и попытаться сохранить две матки. 70% где-то вот так вот по, по многолетним наблюдениям получается выход. Плюс-минус. Если мы пытаемся сохранить то есть зимуют у нас два отводка. Через вертикальную перегородку, значит, в изоляторах будут матки. Или в свободном перемещении практически стопроцентная гарантия их сохранности. А запускать уже в старт весной, ну, там, весной они проще всего и быстрее всего идут без вражды. И зимовка будет двух маток в одном зимующем клубе изолированы, это не самоцель. Это не самоцель. Повторюсь. Просто как безысходность. А самое важное, на что нужно сделать акцент пчеловодам в двухматричном содержании, это весенний старт. Здесь будет заложена у нас тема всего успеха. Потому что начался сезон, старт и двух маток. Но две матки. Вот тут начинаются уже нюансы. Две матки в одной семье, это не означает, весной в старте, это не означает автоматически, что сила семьи увеличится вдвое. Кормить будут первое поколение, зимующие пчел. Все, и вот на этом может быть двухматочный старт и закончится. В плане успеха. Какие мероприятия, в общем, по маткам мы решили. Либо зимуют отводки, слабые через перегородку, и затем автоматически запускаем двухматричные, либо в изоляторах зимуем, либо где-то матку можно матководов по весне, если кто практикует сохранность брать. Ну и так далее. То есть вариантов по запасным маткам предостаточно. Теперь, что касается обработки весной. Спрашивают, как обработать двухматочное, сразу их запустить и затем в общей этой уже конструкции обрабатывать от клеща или по отдельности. Конечно же, желательно по отдельности, потому что если мы поставили семья на семью, там пошел уже расплод, можно дотянуть, если пасеки будут большие, дотянем до того, что уже появится печатный раствор. Конечно, если кто с весны встречает и матки в свободном перемещении, да, там уже расплод будет. Соответственно, и препарат будет уже не просто чайная кислота, как в безрасплодной ситуации, а это будет, ну, скорее всего, полосы. Какие они там на сегодняшний день, большое множество, флаволинат, флавометрин отравляющие, глицерин с щавеллой кислотой. Ну, не, не, не важно. Самое главное, чтобы этот препарат был длительного действия. Если весной после очистительного блета уже есть в семье расплод. Вот те, кто в изоляторах, конечно, здесь преимущество. Преимущество в том, что нет расплода. Сразу после очистительного блета обработали щавеллой кислотой и можно распределять Пасеки, то есть те семьи по сильным, слабые по сильным. Вначале после очистительного блюда сделали выборочно такой контроль, ревизию контроль, где самое слабое, где самое сильное. И вечером подносим или же к семье этой, если лежат, или ставим семья на семью. Потом уже в процессе дальше формирования можно это все делать через среди дня. Двухматочные мы о двухсемейном говорили, что двухсемейные чаще всего пчеловоды идут на двухсемейные. Проще семья работает, матка внизу, никто ее не трогает, не переживает, нет угрозы пропажи матки при объединении. Поэтому глухая перегородка сверху, корпус и дают туда расплод и обгулит молодую матку. Но это двухсемейная. Понимаете, очень часто путают двухматочное, двухсемейное. Двухсемейное, когда работает через разделительную решетку. Двухматочное, если работает, то есть двухсемейное, когда через глухую. Двухматочное, через разделительную решетку. На одну семью две матки. И через глухую мы, в прошлый раз, я говорил, в, в чем разница, в чем, вернее... Преимущество и в чем недостаток? Здесь работала старая матка. Старая. Набирает она уже хороший такой объем. Опасность, если это додам. Опасность того, что может зароиться еще на полсилы семьи. Человод поднимает вверх рамки печатного расплода. И дает маточник. Глухая перегородка. Затем проходит время, сразу ускорю ситуацию, проходит время, обгулялась матка, но молодая, в этой феромон уже на всю работает. Как их примирить? Теперь мы ставим сетку между этими двумя семьями. Делаем ротацию между корпусами печатный наверх молодой матки, а на низ открытый, чтобы старая семья со старой маткой, она очень такая взрывоопасная ситуация может заразиться, поэтому открытый расплод сюда загрузить ее по полной на работу, а эту матку молодую помогать печатным расплодом. Ей вот должно пройти три, должно пройти три недели минимум. Пока отойдет старая летная пчела, и когда будет появляться молодая уже летная, за это время произойдет смешивание феромонов. И тогда можно ставить уже разделительную решетку. Но это, как правило, уже под самый подсоб. В нашем регионе тяжело. Я начинал с этой темы тяжеловато, нету смысла. Плюс к тому, что так вот все лето проморочишь голову с облетом, сила, конечно, будет, мы сохраним. Но матку можно не сохранить, потому что перед подсолнухом, работать через разделительную решетку, бывает, семья выбирает уже одну. Раевая пора закончилась, трудня прекращает выращивать и могут на подсолнухе выбрать одну матку. Повторяю, мо На сам взяток главный, одну матку убрали или дали возможность пчелам выбрать лучшую. Сила, конечно, сохраняется. Взяток мы получим как медовик, то есть этот вариант, как медовик, как положено, по силе. Теперь дадам. Хотя хотел бы обратить внимание, надо, так, вообще, секундочку. Ну, наконец-то он ушел. Ну, дядя, он какой-то включает, вообще непонятно, чем. Ой. Так, вопросы сейчас будут. Потому что у всех разные ульи, разные условия. Всего в голове не удержишь, потому что, в принципе, я, за говорят, заточен на свою технологию, на свою корпусную систему. Вот если Дадан, перед этим я сказал, в идеале, если семьи, две семейки, перезимовали рядом, это будет в идеале. Вот, допустим, Дадан перезимовала две матки через глухую перегородку или через сетку, через, не через разделительную решетку, только зимуйте. Выберут одну, в большинстве случаев. Поэтому через лухую переродку. Весной они объединяются через разделительную решетку в спаренную работу без проблем. Вот мы запускаем работу двух маток весной после очистительного блета Вот в таком варианте. Не ставить второй корпус сразу, большой слишком объем, рамка на 300. Пускай они хорошо, красиво, в этой компактности весной при смене при изменения ночных температур, при неустойчивой погоде и климате, пускай развивается, даже если они по шесть рамок где-то и перезимовали, сильно, в принципе, забитый полностью этот корпус, значит, пускай развивается, до смены первого поколения. Затем уже первое поколение поменялось, да, вот в этом случае Дадан, нужно Дадану ставить второй корпус. Переносим одну матку наверх. Добавляем до комплекта в нижней матки рамки суши, корма в основном. Не стараться сразу разделить на двое по силе эти две матки. То есть сила на этот момент, какая получилась, не значит, что разделить при вертикальном уже размещении гнезда, разделить поровну рамку. Верхняя матка находится в идеальном состоянии. В идеальном. Она находится на подогреве. Плюс корма туда пчела по природе несет. То есть идет интенсивное кормление. Все внимание на нижнюю матку. На нижнюю, нижний корпус. Дополнили до комплекта корпус медовыми рамками, этой дали 4, не больше. И затем, ну и тепление уже положили. И затем уже по мере роста семьи контроль держим только по верхнему корпусу. Но не давать сразу два корпуса семье вот с такими большими по формату рамками. Так, теперь корпусная система. Так, корпусная система. Корпусной, конечно, проще. Так, ну почти. Корпусной чем проще? Объем меньше. Меньше объем. Нижний корпус, медовый, полностью медовый корпус. Небольшой или точный. У кого корпусная система. Не ваша рамка на 145, просто будет контраст. Не контраст, а по количеству корпусов будет всего-навсего различаться. Одна матка, если две матки. Одна матка в нижнем в среднем получается корпусе и вторая вверху. и точно такая же система по обеспечению рамками сосредоточить все внимание пока на матку нижнего корпуса это два гнездовых корпуса сюда дать минимум если по силе семья слабенькая значит Четыре рамки. Лучше эти две матки раздать по сильным семьям. Такой подводный камень можно на, на ровном месте вместо желаемого увеличения силы семьи, роста семьи, получить проблему в виде какого-то патологии. Поэтому пока первое поколение не поменяется, все внимание сосредоточить вот на нижнюю матку. Максимум сюда корма, а по силе ну где-то рамок 8. Дать сюда три рамки, где-то максимум, внизу практически можно до самого, если это 10 рамочный рук, можно укомплектовать полностью. Или же поставили заставную и корма, пустоту заполнили кормами. До первого поколения. Первое поколение. Поменялось, и тогда уже ситуация покажет, как распорядиться с верхней маткой. По-другому, просто нежелательно. Почему? Потому что весенний старт двух маток – довольно-таки коварная, капризная ситуация. Пчеловода может... Выманить две матки могут выманить на желание как можно быстрее, сезон подпирает, погода хорошая, быстрее нарастить силу семьи. Во-первых, 21 день никуда мы, как бы мы не стимулировали, не получится ускорить этот период инкубации. Во-вторых, две матки не забываем, что первое поколение выкармливает зимующая пчела. А раз зимующая пчела, значит, это все будет делаться за счет резервов собственного запаса жирового тела. И даже если перги не будет, с осени не осталось или похолодало, началась активность, а похолодала с весны, то даже пергу для кормления старших личинок зимующие пчелы будут компенсировать тоже маточным молочком. Важный момент, и его нужно знать и не забывать. Теперь за лежаки. За лежаки. Лежак на 24 рамки, ну где-то такой стандартный берется постоянно. И лежат без кармана, вот кто пчеловоды занимается в системе лежака, они знают, что хотя бы на 4 рамки. Сбоку литок с этой стороны, ну и здесь литок, соответственно. Был через глухую переродку или сетку, вот такой вот карман его называет. Матка набирает хорошую силу одна, ее сажают, старую матку сюда, в этот карман. Включает инстинкт снова активности своей, и она является автоматически донором когда гуляется матка в этом отделении. Причем забирает только насеяло и отдает на воспитание. Здесь пчелы много, а матка только-только начинает выходить на максимальную яйцекладку. А это строчит как с пулеметом. Оставить здесь эти засеянные рамки на воспитание матки старые? ну, во-первых, слабая семья. Во-вторых, она не использует свой потенциал этой активности высокой. Ну, как рой. Вылетел рой со старой маткой. Включается высокая активность. И матка на втором дыхании. Точно такая картина и у лежака. Ну и следующий вариант. Я говорю по озерам. Почему раньше не прожилась эта конструкция, технология? Есть человеки, пробуют, пробовали, по-своему перестраивали. Но беда была вся в примирении двух маток. Двух маток. А вторые матки, как правило, пытались, подстартует вот семья с одной маткой, а нужно две матки. Если они перезимовали две, конечно, это в идеале, но нужно было предусмотреть осень, чтобы зимовали две матки и затем запускать их, двухматочный старт, на общие магазины, на общие магазины. Через разделительную решетку общую. А здесь почему-то, я вот не знаю, глухую ну, перегородку использовали. Хотя теряется наполовину, теряется смысл двухматричного содержания, когда пчела кормилица не обслуживает расплод обеих матов. Ну вот, как-то было так. И молодые матки, если уж и пчеловод перезимовал на одной матке старой, и здесь обгулял молодую, а лучше всего, если вот эти вот две матки пойдут в отводки и обгулять молодых, обгулять молодых, и причем ни одну можно еще и в магазинах обгулять, вот тогда это будет селище. А отводки будут на старых матках, включая инстинкты, выкоп... накопления и активности по этой кладке, они будут как донорами для вот этого могущего медовика. А старые матки будут продолжать наращивать силу до самого конца сезона. Вот тогда будет приятно с полезным, действительно. Так, какие еще моменты могут быть по двухваточному старту весной если слабые отводки или молодая или попалась вам матка где-то откуда -то, как подсадить весной чужую абсолютно матку в эту семью где уже начал активность старая матка, из семьи берется отводок, две, две рамки, берется всего две рамки. Вот, допустим, матка работает старая, хорошая по силе семья, где-то вы взяли или отводочек маленький, если отводок на двух рамках всего семейка перезимовалась, весны слабые, как ее подсадить? Или даже, или если вы взяли где-то матку, запасная матка, бывает всего на всего свита к весне, сохраняется одна матка. Ну, практически не семья, а одна плодная матка. Жалко ее уничтожить. Как ее подсадить? У этой семьи берется две рамки с пчелой. Две рамки с пчелой. Помещается вверх через глухую перегородку сначала. Вот этот искусственный отводок на две рамки. Получается сиротство. Мы подсаживаем матку в клеточки, чтобы они ее приняли. Пчелы приняли эту матку. Она выходит, начинает откладывать яйца. А здесь, допустим, уже матка начала работать и есть открытый расплод. Мы забираем рамку открытого расплода, без пчелы поднимаем вверх и ставим разделительную решетку с пленкой. Отворачиваем вечером уголок, поднимается на этот открытый расплод молодая пчела, она не агрессивна, и эта матка уже начала сеять. И затем через в течение трех где-то дней полностью убираем пленку и запускаем вот этот дуэт, двухматочное развитие. Также что точно отводки слабенькие присоединяются и даже одна матка. Создается временно искусственно отводка. Затем эти рамки уже возвращаются в эту семью. То есть вариантов по... По старту слабых семей, сильных семей, абсолютно, абсолютное множество. Самое главное знать только принцип. При, для того, чтобы примирить две матки в одной семье, использовать весенний активный старт по развитию. Семьи должны набрать как можно быстрее, активнее объем кульминации, и природно отроится. Вот этот момент нужно успеть захватить. Когда появится уже трутневый расплод, это два поколения, май месяц, объединять двухматричный, можете не стараться. Успеть объединить двухматричный старт в период после облета, где-то три до трех недель. Пока не появится молодая пчела, а тем более, когда не будет еще трудневого раствора. И все. Вот это, что касается вкратце, подсоединения, присоединения семей, то есть запускать в старт двухматочвей по разным конструкциям. По разным конструкциям.